Да? Ну давай, вот я еще раз левша, понимаешь, смотри. Вот тебя, если у нас у тебя и у меня, видишь, дальняя рука. Мы каждый пытаемся ударить сильно, но у тебя и у меня дальняя рука далеко. Логично? Какой целью, понимаешь, я вот как левша борюсь себе сюда, да, за ногу. Смотри, я на пол стопы вот даже если боком, да, стоять, смотри. Здесь вот мне далеко бить. Опасный удар, да, далеко. Но полстопы раз сюда, и я уже сократил. Правильно? Вот левша и правша и бьются постоянно вот за эту ногу, да? Но можно сделать как, если например, ты в левшу вставай, ты левша теперь, да? Левша, как и правша, опасается удара с дальней руки, с сильной руки, да, здесь как бы вот мы фиктуем, как шпага работаем, да? То есть левша ждет, что ты будешь ему сюда заходить. Правильно? Правильно. Надо что? Оправдать его надежды. Правильно? И показать ему, что да, ты заходишь. Та-та-та. Понял? Это можно как шаговое движение. Вот он. Да. Разогнал, да что? Влево, вправо, удар. Прям владеешь. Но это медленно, да? А побыстрее это получится то же самое, ты разгоняешь. Та-та, сивоночки, -та. здесь, ждешь, вот ты, что-то делал, делал так. Да, либо по короткое движение. Сюда и сюда. Та-та-тан. Движение. Плечами можно разогнаться. Но на дальней дистанции, Салим. Еще раз, смотри, вот дальняя дистанция. Я плечами разгоняю, смотри. Здесь, здесь, здесь. Дерну плечи. Та-та. И уже выход. Понимаешь, что я говорю? Попробуй. Ну. О! Что ж такая. Все можно. Да, нужно. Разгоняй плечами себя там. То есть ты разгоняешь инерцию и э, создаешь ускорение вперед. Как бы я ни хотел. То есть тебе вот столько сюда прыгать ногами не надо. Ты как бы показываешь плечами, что ты пойдешь сюда. Но с дальней дистанции. Я еще раз говорю, все финты-панты на дальней дистанции. До свидания. О. Да? Да? Да. Пик. плечиками. Еще раз. Плечами, а сюда ногами нужно. О! Быстрее. Максимально быстро. Видишь, нога там осталась. Нет. Да. Тебя аж вот так порвало тогда. Ну-ка, дай-ка я, может, ошибаюсь, дай посмотрю. Я сделал. подожди. Ну и всё. это близко. Ага. Это вот здесь. Конечно, вот он я. А ты сделал вот это. Ты раз, оп сюда. Вот он ты. Покажи еще раз. То есть нога вовнутрь пойдет то есть сюда плечками качнул, как бы показал, что ты дергаешь меня, да, и во, вот оно движение, вот ты в меня, как бы наискосу, понял? Хорошо? Ты разгоняешь плечами, добавляешь ноги, челночок, опять, видишь? А почему произошло такое? Не, посмотри, что произошло, смотри, что сделал ты. Ты сюда раз, два и вместо того, чтобы использовать ноги и плечо, ты сделал вот такое движение, посмотри, раз-два, ты вот здесь стал разворачиваться. Ты не толкнулся ногами, не выпрыгнул. У тебя пошли вот это вращение спины. Вверх плечо-кулак. Переворота этого не было. И тебя, естественно, вот так развернуло. Потому что ты плечами начал бить. Вот даже я руку оставлю сейчас, да? Вот давай. Вот ты должен мне через руку ударить. Раз, два. Во. Видишь, ты встал выше. Ты вверх. А до этого ты делал вот на этом уровне. Ты не вставал еще раз. Плечами речь. О, красавчик, да? да. Отпрыгнул. Очень хорошо. Момент понять? Спасибо вам. Мне даже пользуюсь.